к второй встрече с путиным соскучился теперь его в штаты зовет говорит, приезжай володя все будет очень хорошо и э, заявил он что хочет допросить ну в смысле не сам он а американцы хотят допросить вот тех 12 россиян которые грушники которые там э, что-то устраивали на выборах И значит, вот он хочет очень Трампа их допросить. И... У меня, знаешь, вот какая родилась конспирологическая угу. теория? Вот э, Путин привел Трампа э, к власти, Трамп заступил, санкции не отменил, ничего не сделал. Два года ускоребался от Путина. Ну, не по-пацански повел, за слова не отвечает. И за два года Путин что решил? Ведь откуда вот вся информация про эти 12 человек, Имя, фамилия, отчество, звание, как они работают, где. Вот многие конспирологическую теорию, что шпионы якобы в ГРУ, которые могли сообщить вот эту информацию. Во-первых, они бы не могли таких подробностей знать. А во-вторых, шпионов давно нет, поскольку спецслужбы контролируют все ГРУ эти. А у меня какая теория родилась? Что Путин, он так отпустить Трампа не мог, его бы своей бандю бандюгану уважать перестали. а Акела промахнулся, Путин уже не тот, пошел нахер. Это Путин всю информацию через этих своих грушников слил туда этому Мюллеру и, и возбудил это расследование. И Трамп после этого, как ручной домашний предотвращей путинский явился. Запросто. Совершенно логично. Такой вариант тоже. Но мы знаем, что этих изобличили грушников тогда, когда кто-то отключил у них VPN. И Я так понимаю, благодаря этому были установлены компьютеры, и благодаря этому, когда они вкидывали э, свои э, трояны там и другие вирусы, кто-то из американцев вкинул им вирусы в их компьютеры, и поэтому многое стало известно. Я-то вот слышал от специалистов версию, что через интернет не узнаешь ни звания их, ни должности, ни кто у них начальник, ни какое у них там звание, как, имя, фамилия. Тут много такой информации, которую из интернета никак узнать нельзя. Только два варианта. Либо внедренные шпионы, и многие говорили, что вот Путин говорит, мол, давайте Материалы, чтобы узнать, мол, кто из шпионов Но я подумал, что не может быть шпионов когда оно нет. И я понял, что это Путин сам инициировал вот нет, это запросто, расследование. Нет, Но, предположим, люди смогли зайти, благодаря тому, что не были включены в и они узнали, где эти компьютеры где их IP адреса а они все находятся в, как мы знаем в здании ГРУ и они смогли попасть в эту сеть я не думаю что там ГРУшники пользуются особой локальной сетью что же они не могли зайти на бухгалтерские компьютеры claro. и, посмотреть, и посмотреть кому там платят программ... они бы узнали про плохие новости, про новости я, я, я думаю что они Путин узнали Путин именно дал тех которые ГРУ чтобы его, за яйца Трампа там взяли, он именно тех хакеров, потому что там и были все. Путин именно слил вот те, которые грудь, чтобы система это было, чтобы можно было дело возбудить. Так бы там был такой сумбур, и никак, такой стройной картины у Мюллера никогда Нет, бы не было. Но это мог быть и не Путин, это тут ну, тоже огромное вот количество мнение. в Кремле башен. То есть это я вполне допускаю, что масса. Но это людей... Путину надо, поскольку тот ускребся, Трамп ничего не выполнил. И вот на встрече два года не встречался с Путиным, а тут он ручной домашний, поскольку и дальше, ведь Путин его и дальше держит, там какая-то часть информации, которая не может завершиться импичментом. А есть другой массив, поскольку Путин все это делал, финансировал и вел его с, неизвестно с какого года, ведь Трамп давно к выборам то идет. И он понимает, что Путин может такую бросить информацию, что все, ему кердык. Не, ну что, такая информация у Путина есть. Это сейчас 100%, конечно. И Путин, значит, сказал российским дипломатам, что сделал предложение президенту Трампу провести референдум на Донбассе. Охеренно. Такое предложение. Золотое, серебряное и бриллиантное. Дело предложение, от которого Трамп не может отказаться. Но дело в том, что Трамп -то, он сейчас находится между тремя вилками. У него там собственные институты власти и элита и общественность, которая его мочит. Не зря он от Путина приехал. Тут сказал, Путин уверен, там сказал это. А еще ведь он приехал. Там есть все-таки западная закулиса, которую там и президент в Америке ставит, и его в том числе. И, как я считаю, они его тоже к Путину направили, чтобы вот ультиматум принять от него. И вот он должен всем услужить. И каждый из этих трех сил может его в любой момент импичментом выкинуть. Путин за счет того, что информацию полностью имеет на него, держит за яйца институты американские, элиты, которые сейчас вот там его пытаются импичмент, ну и вот за кулиса, так сказать. И вот Трамп готов обложить пошлинами китайские товары на 500 миллиардов долларов. То есть для него это принципиальная сумма, именно 500 миллиардов, он долго к ней шел. То есть нож ну, Барыга, он воспринимает не какими-то блоками, а для него единственный инструмент это деньги, единственное мерило это деньги и восприятие мира идет через деньги. Вот 500 миллиардов это то, что хочет обложить налогом у китайцев.